Ходить на свидание трудно. Не стреляй себе в ногу. Надевая неподходящую одежду. Соблазни девушку. Пять крутых нарядов для первого свидания. Первая встреча на кофе. Кашемировый свитер с Ви-образным вырезом. Кашемир очень мягкий и приятный материал. Он нравится женщинам на ощупь. Рубашка в клеточку. Потертые брюки Чинос. Цветной матерчатый ремень. Всплывающие цвета оживляют нейтральный наряд. Серебряные часы с белым циферблатом, двуцветные лоуферы, серо-синие носки в ромбик. Встреча за напитками. Темно-коричневая кожаная куртка. Кожа очень мужской материал, который пробуждает вас плохого парня. Черная футболка с V-вырезом, темные потертые джинсы, серебряные часы с черным циферблатом, плетенный металлический браслет, замшевые ботинки Челси, Сине-серые носки в полоску. Поход в музей. Твидовый спорт пиджак. Пиджак выстраивает верхнюю часть тела и создает мужской силуэт. Голубая рубашка в мелкую клетку. Цветной платок. Одноцветные джинсы Индиго. Кэжуал ремень коричневого цвета. Золотые часы с зеленым циферблатом. Подвернутые джинсы. Темно-коричневые ботинки. Зеленые носки в точку. Летний пикник. Рубашка с рисунком-ромбиком. Подверни рукав на рубашке. Женщина считает мужчин с оголенными предплечьями привлекательнее. Серые льяные шорты. Кэжуал ремень коричневого цвета. Серые матовые часы. коричневые кожаные лодочки, серые невидимые носки, ужин в ресторане, синий морской блейзер, светло-голубая рубашка, на бордовый платок в точку. Серые шерстяные брюки. Коричневый костюмный ремень. Серебряные костюмные часы с белым циферблатом. Коричневые перфорированные броги. Синие носки. Наряд на любой случай.